народ, вот приходишь на балкон, тут, короче, ручку оторвали, да, я что сделал, специально вот шурупчик крутил, шайбочку сделал, такую пластиковую, чтобы пальцем не больно было, берешь вот так вот, очень удобно, раз и открыл, потом надо закрыть, раз, а оно, собака, не закрывается, ну, косарылые делали присадки. тут специально на веревочке есть отверточка, берешь отверточку, вот так вот, Подковырнул, подколупнул, да, и раз, оно даже одной рукой закрывается. Теперь надо вам отверточка, да, вот тут специально петелька такая есть, снял, попользовался отверточкой и на место повесил. Ну, нормально, я не знаю, что же мне не нравится.